Спортзал Феникс приглашает на тренировки для восстановления и реанимации иммунной системы Вас ждут функциональные тренер штанги, бодипамп, фитнес 40+, детский фитнес, йога, гимнастика, исправление осанки, боевые искусства. покорить себе свою жизнь, приги в спорт Булькевич, улица Ленинградская, 23А, здание бывшее супермаркетом, эконом, магнит в одном здании с потокным центром Телефон 8918-256-9501